Правда, жизнь порой такая, Боитесь хоть чуть-чуть не успеть, Не такая все ждет трамвая, а такое не успел допить, Потому что хотел допить, Потому что хотел до конца, Чего стоит так взять и убить. В отражении близнеца Утром трамваи уйдут в город, и город в прицеле местных небес. И даже лютый холод, веский повод За похвалу своих глаз, блеск А мы отчаянно строим и строим Не позабыть бы нам, как пала троя И пусть хранят нас все трое. Сын, Отец и Дух Святой, Бризом моря Небо не надо, надо, я снегопада Наш ушел трамвай, пламенем синим горит, но только ты не говори, что наш ушел трамвай. Утром трамваи уйдут в город, увозя мои мысли посреди января. января. Порою я как окаленный провод, но глаза горят, правду говоря. Мораль жизни порой такая Бойтесь хоть чуть-чуть не успеть Не такая, все ждет трамвая А такой не успел допеть Потому что хотел допить, Потому что хотел до конца конца. Чего стоит так взять и убить В отражении близнеца Чего стоит, моля Бога, жить Понял он верность храня звезде не по факту не просто любить, а любить всегда и везде. А давай рискнем через край, всем на слов, всему на Прыгнем в первый с тобой трамвай и уедем далеко, далеко. Бы не надо, надо, я слегка Только ты не говори, что наш ушел утром либо не надо, надо. Я всегда падал, падал. Небо не догорает, пламенем синим горит. Только ты не говори, что наш ушел. Ты не говори, что ушел только ты не говори, что наш ушел трамвай Пламенем синим гори, только ты не говори, что наш ушел трамвай.